и я попытаюсь но это не точно спасибо конечно не успешно а мы прикроем подожди но это не точно или точно или динах вот Здесь тут автомобиль. чуваки дрифтует господин Иду, иду. Спасибо. Вот он, вот Вот, вот сука, не хватило патронов. Yeah Поджимайся Я сейчас хочу прям этот дроп, чтоб на нас упал еще, еще. Стой, еще чуть-чуть Зараза ты Все, работаем вам было весело ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал ждите нового видео и всем всем удачи